Святой мученик Ефрем и его чудеса. Многие люди, которые приходят в этот храм, все говорят, что ощущают его присутствие в храме. Скажите, пожалуйста, вы видели самого святого Ефрема? Я ничего не знал про святого Ефрема, я ничего не знал. Где он и что он из себя представляет? Но когда моя мама заболела, у нее был рак лимфы. У нее была операция 5 мая, и в больнице в ее палате была маленькая икона Святого Ефрема. Итак, мама сказала «Святой Ефрем, спаси меня и вылечи меня». И когда у нее взяли частичку раковой клетки, чем она так сильно болела, спустя три дня вышли ее анализы, и результаты показали, что она была абсолютно здорова, у нее ничего не было. Я поискал в интернете, кто такой Святой Ефрем. У нас на Кипре много разных святых храмов Святого Ефрема, но монастырь Святого Ефрема находится в Греции. Итак, мы поехали в этот монастырь Святого Ефрема, и там я почувствовал, что он присутствует там, и с того времени он мой святой. Сейчас мне 30 лет, а когда мне было 26 лет, я был в Германии, у меня начались проблемы со здоровьем. Один раз я почувствовал, что у меня живот какой-то надутый, и с каждым днем потихоньку-потихоньку боль начиналась увеличиваться. Я пошел к врачу, и врач сказал мне, что надо все проверить и сдать анализы. Когда я все сделал, врачам показалось, что что-то есть в печени, и они сказали, что надо сделать томографию. Я сделал томографию и на снимке было показано, что с правой стороны печени есть два больших каких-то образования. Только они не знали, что если это раковая опухоль или какая-то другая. Тогда они решили сделать мне биопсию и показали мне, что она злокачественная раковая опухоль. Надо сказать, что все везде было закрыто, так как неделя была Рождества и мне приходилось ходить в больницу только на анализы. А 5 января у меня появилась сильная боль, и вечером я уже собирался ехать в больницу. Дома напротив моей кровати у меня были две иконы – апостола Андрея и святого Ефрема. И я попросил святого Ефрема, пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы у меня прошла эта боль. И спустя 20 минут моя боль утихла. На какое-то мгновение я увидел сон, что я как будто в больнице. Мне сделали какую-то процедуру, какую-то терапию, и ко мне пришел какой-то высокий в белых одеждах, похожий как на этой иконе Святой Ефрем. И там, где я лежал на кровати, он взял мою кровать и повез большой коридор. И я спросил его, куда я еду? Я же здесь на терапии, куда ты меня везешь? и он сказал мне, что я тебя везу в операционную, и я проснулся. Так как я не хотел разбудить свою жену, я терпел до самого утра. Тогда я был весь мокрый и вспотел. Когда я утром проснулся, мне было хорошо. Когда я снял свою пижаму, я увидел крестное знамение со стороны, где была моя печень. Это был шрам в виде креста. Я сразу понял, что что-то произошло. Я пошел к врачу, который сделал мне ультрасаунд. Эти врачи были католики, не православные. И когда они увидели этот крестик, они спросили, что это такое. Я сказал, что когда я проснулся, я увидел такое, на мне. Они сделали мне ультрасаунд и сказали, что у меня ничего нет. Они сказали мне, что я должен пойти в отделение где проверяют раковые опухоли и там перепроверить, то действительно ничего нет. Онколог, к которому я пошел, был православным врачом из Израиля. И мне пришлось рассказать ему, что со мной произошло. Он мне сказал, нет, Рафаил, надо перепроверить, что это у тебя за раковая опухоль. Нужно подтвердить это письменно, перепроверить, что действительно ничего нет. Он порекомендовал мне сделать магнитограмму, чтобы выявить проблему. И я, и я ее сделал, и снова ничего не показалось. Все исчезло. Снаружи был крестик в виде шрама, а на магнитографии ничего не было. Это было первое чудо, которое святой Ефрем совершил для меня. И после всего этого чуда, через каждые три месяца со мной происходили всякие другие чудеса. Сначала это было чудо, когда он излечил меня от рака. Потом у меня были две непонятные анемии, которые у меня были здесь, на Кипре и Германии. Потом у меня была лейкемия. потом было заражение каким-то микробом в разных частях тела, и потом у меня был рак в голове, и всегда святой Ефрем исцелял меня. Он всегда был рядом со мной и в последние часы моей жизни, когда врачи не знали, что делать, и в последнюю минуту меня он спасал. Я спрашивал отца Ефрема, почему он оставляет меня в последнюю минуту и излечил. Видимо, для того, чтобы была построена церковь, случились все эти чудеса. Когда у меня была опухоль в голове, я учился на зубного врача. И как раз был на уроке в это время. Когда я пошел на урок, мне стало плохо, я упал в обморок. И сразу меня перевезли оттуда в неврологическую клинику, которая была рядом. И пришел врач, который меня осмотрел. И там я делал одну терапию по наставлению этого врача, которая не была в системе всей терапии, которую мне назначили. Когда меня привезли в клинику, то врач в клинике сказал, что для лечения необходимо специальное лекарство, которое должны они были привезти из другой страны, и для этого вначале надо было ее оплатить из одного города в другой. И когда они пошли, чтобы все это сделать, сколько нужно было миллиграммов для этой терапии, которая мне нужна была? Они нашли ее уже в самой клинике. Самое удивительное в этой истории то, что мне нужно было несколько миллиграммов лекарства для данной терапии, чтобы начать лечение. И мне не пришлось ее заказывать, так как она уже была в самой клинике, так как врачи ее уже там нашли, и это было второе чудо. Также еще одна история чудесной помощи святого Ефрема, Так как я был в Германии, мне также требовалось лечение дорогостоящим лекарством, и я знал, что все было оплачено. На одном из чеков я увидел имя Святого Ефрема, не знаю откуда это. Многие не поверят мне, я не буду ни у кого спрашивать, но я знаю, что это точно было. На чеке было написано «Было оплачено Святым Ефремом». И последний раз, когда я был болен, и тогда я увидел Святого Ефрема, как он изображен на Святой Иконе, когда он зашел ко мне в комнату, и он сказал мне, что теперь ты выздоровеешь. Я столько сделал тебе чудес. И вот это дерево, на котором был повешен святой Ефрем, называется Морья. И я думаю, это ежевичное дерево. Святой Ефрем сказал, что на этом месте, где ты построишь эту церковь, я хочу, чтобы ты на этом месте посадил это дерево. Когда я выздоровел, и прошло много времени, мы искали какие-то места, чтобы построить церковь. Мы все-таки тогда решили прийти в пафоскую митрополию, которая была расположена рядом с монастырем святого Неофита, и рассказали всем о данном чудесном явлении святого мученика, святого Ефрема, о его помощи к нам и его просьбе. Тогда многие, узнав об этом чуде, в митрополии рассказали многим священникам. Одним из таких священников, который узнал об этой чудесной истории, был отец Алексей который сказал, что он знает, где можно построить данный храм в честь этого святого. Здесь, в этой местности святого Неофита, вокруг этой области, нельзя строить храмы. Но отец Алексий, который был главный в этом во всем, оставил этот участок земли, чтобы можно было что-то построить. Отец Алексий как-то говорил, что эта земля будет очень дорого стоить. И когда я уехал в Германию, чтобы закончить свое обучение, я позвонил ему на Вайбер и спросил его, «Отец, нам нужен архитектор, архитектурное подтверждение, как мы его построим». И он сказал, «Наверное, это будет подарком». И он же сказал, что не надо искать никакого архитектора. Уже есть архитектурные чертежи, что все готово, потому что здесь они собирались построить церковь в честь святого пророка Илии. Но по каким-то непонятным причинам они его не построили. Что-то не сложилось. Сейчас игумен монастыря святого Неофита он строит храм в другом месте, поэтому они взяли чертежи и их обновили, так как они были старыми, и стали строить церковь. Я сказал отцу Алексию, что мы должны построить маленькую церковь, а не большую где мы возьмем столько денег на строительство большой церкви. И прошло три дня, когда мы встретились с другими людьми, которые были на собрании. Они решили, что когда они говорили о храме и чертежах, они почувствовали присутствие святого Ефрема, и у них появилась сила, чтобы начать строительство храма. Когда они начали строить, здесь была гора. «Дядя моей жены работает специалистом, который равняет землю. И он сказал, что поможет нам. И когда он сюда пришел, он видел святого Ефрема. И не один раз, а множество раз. Когда мне сказали, что мне понадобится много средств для постройки храма, отец Алексий сказал, что давайте сделаем акцию для сбора средств со всего Кипра. Они сделали сериал по кипрскому телевидению. Они взяли разрешение с Министерства иностранных дел и потихонечку начали строить храм. Главный архитектор храма сказал нам, чтобы построить храм, нужно построить стену, нужно много времени и средств для строительства. Когда он мне это сказал, я был здесь не один, а с отцом Алексием, и вдруг напротив, на горе, где растут оливки, мы увидели святого Ефрема, который сказал нам, что через один год. Мой храм будет готов, и мы перекрестились. Если это ваше благословение, то пускай это будет так. С следующего дня там, где не было никого в помощь, тут появилась помощь из ниоткуда. Они все спрашивали, что здесь будет построен храм Святого Ефрема. И вот видите, теперь мы построили такой большой храм. Когда мы начали посередине нашего дела, через 6-7 месяцев, когда еще не было храма, человек, у которого была земля напротив, он не хотел, чтобы здесь был построен храм, так как не хотел, чтобы у него были проблемы. И так через два месяца мы не могли продолжить наше строительство, потому что мы ждали последнее разрешение из земельной службы. Все мне говорили, что через один год храм будет готов. То есть они все поставили слова святого Ефрема под сомнение. Но когда я разговаривал со своим духовником, он сказал мне, «Рафаил, на каждое благословение, дело, есть какая-то преграда сатаны». И так я молился святому Ефрему, и сразу, потом, через неделю, даже не нужно было ждать разрешения, и мы продолжили строительство, и у нас не было никаких проблем. Храм открылся 22 октября, и в прошлом году мы построили самый верх храм. Мы еще до конца не закончили. Сейчас мы начинаем на внешнем фасаде свои работы. Они построят колокольню и архандарику. Каждую первую субботу месяца они проводят здесь литургию, а когда они зак закончат строительство храма, они начнут каждую субботу проводить литургию. Этот храм относится к храму святого Неофита, он не относится к митрополии. Мы видим присутствие святого Ефрема здесь, и столько чудес здесь проходило. Очень много бесплодных пар приходило сюда исцелиться от недуга бесплодия и исцелялись. И здесь после этого исцеления каждое воскресенье крестят своих детей в честь святого Ефрема.